Привет, мои мигасы, с вами Фейсбекер. Зашел я на ПБЕ, чтобы сделать обзор на новые скины. Смотрю, скинов нет в магазине, но зато появился обналенный Валибир. Будем делать обзор на Валибира. Моделька бомбическая, я буквально минут где-то 10 его протестировал. Очень крутой, сильный перс, офигенный. Поэтому в этом видео мы, как бы, соответственно, пройдемся только по названиям и демонстрации его умений. Соответственно, других вещей мы делать не будем. Ну, дабы мои подписчики, говорится, ознакомились с данным персонажем. На ПБЕ он есть, поэтому кость учетка четко на ПБЕ. Заходите, тестируйте, смотрите. Пассивка. Неутихающая буря. Когда... Ой, господи. Я буду наводить, чтобы вы могли почитать. Когда Вальбир наносит урон, он увеличит свою скорость атаки на 3%. Эффект суммируется до 5 раз. То есть на 15% может ускорить атаки, соответственно. Грозовые когти, когда накапливают 5 зарядов, когти Валибира усиливаются молниями. Его автоатаки дополнительно наносят магический урон 5 ближайшим врагам. Если Валибир не наносил урон в течение 6 секунд, эффект пропадает. Ну, демонстрирую. Раз, два, три, четыре. Ну, все, пронеслось Током бьет. Но ну, я обратил внимание, когда ты бьешь э, цель по центру, она только идет вправо, либо влево. То есть, если я бью боковую цель, молния идет по всем. С этим разобрались. Ну, в принципе, на презентации было понятно, да, как работает пассивка. Первое меня Q. Грозовой удар. Скорость передвижения валибира увеличится на 15%. То есть я ее один раз прокачал, изначально была на 10%. То есть, а давайте посмотрим при... Да, да, то есть на каждую прокачку на 5% скорость передвижения будет увеличиваться. То есть, получается, скорость передвижения Валибира увеличится на 15% на 4 секунды или в 2 раза больше на 30% при движении в сторону вражеских чемпионов. При этом он может проходить сквозь бойцов, пока умение активно. Следующая автоатака Валибира дополнительно нанесет физический урон и оглушает цель на 1 секунду. То есть, с момента прокачки оглушение не увеличится. Валибир впадает в ярость, если враг обездвиживается его до того, как он успеет оглушить цель. При этом продолжительность действия умений и его перезарядка сбрасываются. То есть, как я понял, если кто-то кинет стан-контроль, когда вы бежите, вы, соответственно, его э, просто укусите, как я понял, и перезарядка откатывается на ноль. То есть, вот так вот получается. То есть, как это выглядит? Мы бежим. и все, видите, оглушили. То есть, если мы будем бежать вниз, то скорость у нас 437, 480 на врага. 437, 480. И подбежали мы. Бах! Оглушили его. Это было первое умение кишечка. Второе умение. W. Растерзание. Валибир терзает врага, нанося физический урон, накладывая эффект перепадания и ранее его на 8 секунд. То есть ранее. При применении растерзания к раненой цели, урон умения увеличится на 50%. А Валибир восстанавливает себе здоровье в размере 35 плюс 10% от недостающего запаса здоровья. Эффект против минов составляет 50%. То есть, первое умение ты, получается, рвешь как цель. Вот я жму. Оп, растерзал. И появляется вот такая хернюшечка. Типа метка. Это ранена цель. И второе применение, он типа делает кусь. Кусь, оп. То есть, кусь. Укусил. Так, валибир, успокойся. Вот что-то шатает в сторону. Ладно, пусть придет пассивка. Пассивка прошла. То есть, растерзали. Прошло время. Сделали кусь. И восстановили все здоровье, соответственно. Значит, Давайте точно проверим. Сейчас я пойду сам себе урон нанесу и сделаем кусь. Все, потерялось чуть-чуть здоровье, поэтому проверим, сколько мы сделаем кусь. Так, здоровье у меня 270. Раз. И делаем кусь. поезд то есть, надо не автотаку а на растерзание сделать. Так, 290 и делаем кусь. что то так себе. Ну, никак от Архилиус, Фулл ХП стал. Видимо, не будет явно прокачиваться это у меня. По поводу прокачки, я видите, я специально не стал выбирать. Посмотрим, что мы изменим. Так, базовое увеличение 60 становится, недостающее здоровье 12% на прокаччик, да получается, скажем, 2% будет увеличиться с прокачкой. И стоимость мана увеличивается. Так, третье умение. Громовержец. После небольшой задержки Вальбир призывает молнию. выбора на месте. Молния наносит врагам. Э, так, получается, магический урон, плюс 8,5% от максимального запаса здоровья цели. Магический урон и замедляет их на 40% на 2 секунды. Монстры получают не более 200 урона. Если вальбир находится в области удара, он получает щит плотностью, плотностью 15% от его максимального запаса здоровья. Плюс 280 АП. То есть это сколько? 0,7 АП скалируется. То есть вы видите, что я с. Э, я понял Вы видите, что я собрал в как раз И в АД, и в АП урон Чтобы было понимание скалирования Допустим, если у меня 350 АП То скалируется где-то 0,8 Да, где-то 0,8 АП То есть в этот щит То есть 15% здоровья и 0,5% АП То есть мы кидаем ну, нормально ударил. И если в своей области ты получаешь щит Вот такой вот щиточек И наша ульта Вестник бури. Абсолютно. Валибир преображается и прыгает в выбранное место на 12 секунд, увеличивая запас здоровья на 200 и дальность атаки на 50, а также получая способность проходить сквозь бойцов. При приземлении Валибир отключает башни поблизости на 2 секунды и наносит им 250 плюс э, э, скалируется от АП и от АД. То есть, где-то, если у нас 220 урона, то ульта дает 350. Это где-то сколько? 1.5. И АП, соответственно, если у нас 370 АП, то ульта дает где-то 1.5, это 530 физического урона. То есть, фактически, вот при такой прокачке почти 1000 урона будет по башне. Это по башне дает. Враги поблизости замедляются на 50%. Эффект ослабевает в течение 1 секунды. Враги прямо под валибиром получают, ну, только же урона. 250 плюс 350 плюс 500 физического урона. То есть, что ней значит? Если мы прыгаем, то есть, если мы пойдем, видите, демоникены стоят во второй области. Они, они замедлятся на 50%. Если мы прыгнем именно в эту область, то, соответственно, будет 1000 урона. Так, сейчас утка пройдет. Все. Прыгаем. Видите, 900 урона нанесли. Давайте проверим Валибира на Драконе Делай куз То есть вот как-то так он Драконов забирает Ну это соответственно понятное дело, что я там прокачанный и т.д. и т.п. То есть получается вот такие вот умения данного чемпиона Насколько он сильный, неизвестно Давайте посмотрим как он башня, кстати, отключает ребята Идете давить. Иди сюда и бах. Это разве на 2 секунды, да, было? Видимо, да. Видимо, две секунды было. Не может вот и так появился Волибир. Кстати, давайте посмотрим, что он там говорит. Жонглирует Пора Так на двоечку что он делает А, это появился Порн, типа <смех> Прикольно Так на троечку танцует этот танец он смеется так Ну почему-то звука нету, как нас смеется А вот есть Ну что-то он нападает, через раз смеется ну, в общем, ребят, не хотел затягивать. Вот такие вот умения у Ларибира. Вот так он выглядит. Поэтому, возможно, запущу я Стринчанский. Еще, еще не факт. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Жмите лайкосик, чтобы было все замечательно у нас. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всего доброго. До скорых встреч.